Ха-ха, как ты не забил? Ну ты, Глушаков, конечно, да, молодец. Смолов, ну, забегай. Смирно. Здравия желаю, товарищ капитан. вольно, лейтенант. Есть товарищ капитан. Лейтенант, а ты знаешь, что сегодня за день? Так точно, товарищ капитан. Сегодня же 23 февраля. Наш с вами праздник. Сегодня же День Мужчин. Сегодня вся Россия отмечает этот праздник. Нет, лейтенант. Как нет, товарищ капитан? Сегодня твоя очередь идти в наряд. Ха -ха -ха. Ага. Конечно. Буду я туалеты драть. Я лучше FIFA Mobile сыгр... Во! Крыша-то, ёпароса-то, ну забегай-то по правому флангу. Всем привет, ребята, с вами Чип. Парни, 23 февраля, ведь сегодня же наш с вами день. День защитника отечества. Всего-всего вам наилучшего, всего-всего хорошего. А главное, здоровье. Будет здоровье, будет все. Если вы догадались по скетчу... Кстати, если вам он понравился, то поставьте лайк, напишите в комментариях, что вам понравилось, ну и, конечно, подпишитесь на канал, ведь это мне очень важно и будет очень круто. У нас будет пополнение тогда в семье, в нашей большой, в семье чипсов. А, ну, ребята, если вы догадались по скетчу то у нас сегодня FIFA Mobile. Но не просто FIFA Mobile, сегодня мы, мы с вами протестируем игрока, который мне выпал в испытании поединок. А, в испытании поединок а, Азар Бельгиец из Бешик... Ой, Бешикташ, а, Из Баруси. Давайте не будем тянуть кота за хвост и перейдём... FIFA Mobile Поехали Ну вот, ребят, я уже FIFA Mobile uh, Давайте зайдем моя команда Я вам покажу этого игрока Вот он у меня играет на PFA uh, Вот он, бельгийц из Баруси 82 рейтинг ЛПшник uh, Но вообще он у меня на PFA играет Ну какая ему разница? Uh, ну что, давайте испытаем его в трех матчах а, а, ВС Атака Давайте найдем нашего первого соперника Так, ребят, я нашел первого соперника Вот такая вот у него командочка Вот моя командочка 78 и 78 Шансы у нас равны, ребят Ну что, поехали Так Раз ну, здесь. Надо забивать сразу же Сразу же Томить нельзя Ага и я из-за своего пальца не увидел, куда он меня убежал. Это, кстати, минус этой игры, то, что здесь пальцами. И мы забиваем в это время гол, и нам тоже забивает гол. Али. Дели Али нам забивает гол. Так, сюда, сюда, сюда. Ну и, конечно же, лонгшот. Лонгшот в самую 9. 2-1, ребят, 2-1. Так, у нас хороший шанс. Ризи, Ризи, Ризи, ризи ниггерс, ризи, давай. Ты один. 3-1, ребят. 3-3, как он мне тут же забивает два мяча, ребят. Это... Как такое возможно сразу же? А почему я сразу же не пробил? Ладно, Кристиан... А, не Кристиан, Рональд, да, Азар подает. Обожаю эту игру. Автопереключение, спасибо. Бомбить я, конечно же, не буду. У меня это не в первый раз. О, Азарчик-то пробивает наш. И попадает в стенку. Молодец, Азарчик. В это время мы проигрываем 4-0 Ой, 4-0 3-4 э, Кристиану Рональду Если не ты, то никто Понятно Ну и с головой мы забиваем и сравниваем 4-4 Так, поехали Кристиану Рональду, Кристиану Рональду Кристиану Рональду 5-4 5-4 Я буду рад, если он сейчас не забьет так, 5-4, мы выиграем в первом матче Давайте посмотрим отчет о матче Найдем нашего Азарчик Азарчик, Азарчик К сожалению, не забил Не забил у нас Ну да ладно, давайте найдем Второго соперника Вот и нашелся наш второй соперник Вот такая вот у него команда 80 рейтинг Ну это еще хорошо, мне попадались с рейтингом 92 Так ну что, поехали. Так, отдаем. Сразу идем в атаку. Сразу же мяч теряем, отдаем. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Да. Есть. 1-0. 1-0. 1-0. Повезло, повезло, повезло, повезло. Раз, убираем. Ага, убрали. Так, ну нам он тоже забивает. У нас 1-1. Так, отличный момент, отличный момент сюда. Если он споймает, то фух, он не споймал. Я уже думал, что он подбежит и споймает. Сделаем вид, что этого не было. А, просрали такой момент. Просрали такой момент. Про... Ой, просрали такой момент. О, про... Азарчик, азарчик, азарчик. Как раз мы же тебя тестируем. Может, лонгшот? Нет, вы что? На карту. 3-3! Отлично. Забивай, пожалуйста. Да, 4-3, 4-3. Прострел? Да, 5-3. Делаем игру, делаем игру. Урази, урази, бэк-тус-урази. Давай на Рональда. Рональдо, Кристиану Рональдо в девяточку в правую, 4 у нас. Все, мы выигрываем этот матч и давайте найдем третьего решающего нашего соперника. Вот, ребята, и нашелся наш третий решающий соперничек. Вот такая вот у него команда, рейтинг 79. Шансы у нас примерно одинаковые. А, что, поехали? Нам надо выигрывать. Так. Сюда, сюда, сюда, сюда. Беги, беги. Я же нажимал, идти в сторону. Ладно, первую атаку мы проиграли. Но у нас это не единственное. Давай сюда, на Ризи. Ризи, решай. Ризи в девяточку, в ближнюю. Молодец. И он делает игру. 1-0. Так. Удар. Гол, 2-0. 2-0. Мы лидируем пока что. Но это игра. Я вам говорил, что здесь все может поменяться. Ведь это фифа. Как? Так, Азарчик, пожалуйста, Азарчик. Раз. Давай, крученым туда. Отлично, Азарчик забивает. Азарчик молодец. Молодец, Азарчик. Ну, вратарь уже подошел к ближней Так, угловой Азарчик подает Кристиану Рональдо Гол Отлично а, Так, а, Азарчик, Азарчик Азарчик, фига ты, быстрый Пейс, конечно, у него просто Крутой 82 рейтинг вообще огонь У меня Кристиану Рональдо рейтинг 85 не так тащит, как Азарчик Угу, да-да-да. Так, сюда, Азарчик. А, все, время вышло. 5-2. Мы выигрываем наш третий матч. 3-3. Азарчик себя хорошо показал. Ну, как-то так, ребят, мы поиграли. Давайте подведем итоги. Азарчик хороший, я его оставлю в команде. Надеюсь, я его не поменяю. Я его, конечно, не поменяю, он все дела, реализовывает свои моменты. Правда, был один штрафной меня, когда он не реализовал, но да ладно. Так он реализовывает, и молодец. Финты отличные, он даже более такой скоростной и резкий, чем Рональдо тот же. Он у меня, кстати, в команде 85. Так, если у вас пустой левый фланг, либо правый, то вам подойдет азарчик, крутой чувачок, и надо его брать э, с руками и ногами. но ну, ребят, как-то так получилось, так что поставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите в комментарии понравилось ли вам видео, хотите ли вы еще. Челленджи будут, но, к сожалению, попозже, потому что с погодой у меня напряг. Это же мой город, а в моем городе, как всегда, напряг с погодой. Ну, а если вам понравилось, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, и до новых встреч, ребята. Всем удачи и всем пока!